С вами Антон Чалей и ответ на главный вопрос Как же заработать много денег? Для начала вам нужно сфокусироваться, чего вы хотите Личный остров, дорогую машину или стать самым крутым в школе, чтобы покупать самые дорогие булочки Все зависит именно от тебя, а я покажу легкий способ, как сделать это Берете кошелек и достаете с нее самую крупную купюру Например, вот такую вот Теперь вы берете эту купюру и приклеиваете на монитор вот так вот. Вот так вот. Включаете ролики про очень и очень богатую жизнь. Купюра заряжается и заряжается и еще раз заряжается. Теперь она готова. Кладете эту купюру в любой предмет и она просто притягивает за собой очень много денег. Чтобы много зарабатывать, надо много работать, работать еще раз работать. Легких денег, ребята, не бывает. Ваши комменты с прошлых выпусков. Тут вы можете нажать кнопочку и посмотреть все фокусы подряд. А с этой стороны вы можете тоже нажать кнопочку и подписаться на канал. И не пропускать новых видео, потому что они выходят часто, два раза в неделю. С вами был Антон Чалей. всем пока.